Привет, мой дорогой зритель! В этом выпуске вы узнаете, как мы путешествовали с детьми и друзьями в рамках карантина. Смогли посетить самое лучшее место на Земле – поселок Кучугуры, искупаться в грязевом вулкане, а также полетать над морем на парашюте. Я летаю над Кучугурами! Ой, о, как красиво, такой вид скажите, какая вчера была дорога? О, блин, ничего нет. Скажите по поводу нашей неудачные остановки в ресторане? Просто а делать. Алина, можешь рассказать громко, нормально, наш старок, на следующую остановку, Ростов-на-Дону? Я Следующая наша остановка, Ростов-на-Дону. Быстро рассказываем на сегодняшнем дне, потому что мы его потратили на одну поездку из Воронежа. В славный город Ростов-на-Дону. Мы преодолели это расстояние приблизительно за 9,5 часов. М4 безумно загружено, куча ремонтов. Нам пришлось съехать после Бугуча на какую-то дополнительную дорогу. И, естественно, она была там с неровностями, с неискусственными неровностями. Но зато мы в бензинах сладились такими колоссальными видами, как поле. Мы видели гигантские ветряки. Сейчас хотим пойти поесть мясо. Вперед! После ужина возникла мысль прогуляться по набережной. Ростов-на-Дону – крупнейший город на юго-западе России. Административный центр Южного Федерального округа и Ростовской области. Город воинской славы. Основан по грамоте императрицы Елизаветы Петровны от 15 декабря 1749 года. Ростовская набережная – главное место отдыха горожан и гостей южной столицы России. Дон-батюшка обрамлен множествами памятников, каменными плитами, цветущими клумбами. Городская набережная названа гордым именем одного из знаменитейших русских флотоводцев Федора Ушакова. Одна из самых известных достопримечательностей города. Прогулочные катера и теплоходы практически в любое время суток готовы отвезти отдыхающих в нужное место или просто покатать по дому. Кучугура – народный термин, который встречается в диалектах русского и украинского языков. Преимущество для обозначения песчаных дюн или песчаных бугров. Используется на территории Украины и России вплоть до полярных районов Сибири, где может обозначать бугры пучения, вызванные мерзлотными процессами в тундре. Там еще вулкан есть. Да, есть три вулкана. что Там шаровой суньефест, Тиздар и еще какой-то. И вот этот вот. Ну Мы поедем в тиздар, самый популярный, правильно? Где можно в душ сходить, помыться, переодевалки там будут. Как потом отстирывать одеждают? С вулкана? Да не да, надо отстирывать, мы потом в море пойдем прямо на слетает. Сама на... сама да? Да, в 100 метрах от кромки Азовского моря, рядом с поселком за родину Темрюкского района, в урочище «Синяя балка» находится сопка Азовская. Этот грязевой вулкан тоже название «Синяя балка», но у него есть еще одно более известное название – «Тиздар» по имени горы, которая расположена приблизительно в километре от Азовской сопки. Гора Тиздар высотой 74 метра над уровнем моря служит началом Голубицкой гряды. Активная деятельность вулкана Тиздар продолжается с миоценовой эпохи, то есть не менее 10 миллионов лет. Конкретно по этому вулкану первое упоминание о нем датировано 1799 годом, когда выбросы из земли наблюдали казаки запорожцы, переселенные незадолго до этого на Тамань. Давай, я тебя буду за руку держать, Лови потихоньку, ногами, руками, хорошо, быстро, я уже освоилась. Не, не, не, ты, ты стоишь на месте, да, да, я иду, руками помогай, Алис не прыгай Федя, Федя. привет. Нет? Нет. Бающиеся не тонут только потому, что удельный вес грязи достаточно высок и удерживает их на уровне груди взрослого человека. Погружение в грязь не только полезно для организма, но еще и очень забавное мероприятие. Пытаешься плыть, но ощущаешь себя лягушкой в сметане и барахтаешься на одном месте. Утонуть невозможно, в кратере не рекомендуется находиться более 15 минут. Нашу туристическую группу заинтриговала водная прогулка в долину лотосов. К тому же и время для этой поездки оказалось подходящим. В начале августа прекрасные цветы как раз расцветают. На небольшой лодочной станции сели в катер, который минут 15 вез нас по лиману с довольно высокой скоростью. Оказывается, лотусы не растут где попало. Для них важна постоянная температура воды, определенная глубина и плодородный ил на дне. Цветы пытались посадить в Таманском лимане еще в 30-х годах прошлого столетия, но безуспешно. Затем попытки вырастить индийские лотусы на Тамане повторили спустя 30 лет в нескольких водоемах. Но цветок прижился только в одном месте, в устье рукотворной речки Казачий Ерик, соединяющий Кубань и Ахтонизовский лиман. Канал почти 40 лет рыли казаки-переселенцы, чтобы опреснить соленые воды лимана. Сегодня нас ждет праздничный торт, праздничный аквапарк. Мы приехали в аквапарк. Все говорят, что сегодня будет день очередей. Слушай, вообще бесстрашная у меня дочь, а? Слушай, мне не страшно вообще. Ну это хорошо, Алис. Алис, ты мой чемпион. Чего? там желтая. Еще мне понравилась красная и синяя с белым. Я желтая. Желтая. Отлично. Анатолий, тебе. А я, кроме зеленой, больше ни с какой не каталась. <Election> так, а мне понравилась больше всего синяя. Синяя лучше всех. Семиминутная готовность. И а у меня тоже семиминутная готовность. Ну и всё будет хорошо Хорошо Ничего себе! <Since he was gripped> <cantillSEisher> ты разбегаешься, садишься в сумочку, а потом все. Лодки, медузы, облака и море. Почему? Закрой глаз, тогда есть страшно. Так ты сейчас теряешь. парашюте было чуть-чуть больше. Да, Ален, не вот. да? Да. В ту бывает, Страшно было? Да? Mm. Страшно, когда ты приземляешься. Там тебя быстрее бегут, расстегивают быстрее, быстрее. Потому что ветер был туда, можно, можно было принести обратно. я Мы живы? Черт, возьми! Приземляться на парашюте очень было страшно. Потому что, когда летели, там столько мелодзуж было. Когда летели было не страшно? Нет. Приземляться было страшно. У меня руки устали. Более. Федор, ты же летел спереди? Как тебе вид? Сзади. Сзади? Нет. Не нет. Ты был спереди? Не. вот там что-то... видел? <свят> <свят> Я тебя слышу. Ты сейчас поедешь. Ты видел? Да. Понятно. Еще поехали летите на прохождение? Нет. Я не знаю. Нету? Когда я не на нету, Ой, упало? Эй, Дорогой мой зритель, наше приключение подошло к концу. Даже в рамках закрытых границ мы смогли спланировать нашу поездку и прекрасно провести время. В России тоже есть на что посмотреть. А я на этом с вами прощаюсь. А До новых раз, встреч конечно. и пока-пока.